Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Правительством были утверждены изменения, касающиеся бюджета на текущий год. Были урезаны такие статьи, как пенсионное обеспечение населения, чуть более чем на 16 миллиардов рублей, социальное обеспечение, почти 5 миллиардов рублей, а вот силовикам решили прибавить более 18 миллиардов рублей. Увеличилось и финансирование 5-миллионного чиновничьего аппарата почти на миллиард рублей. Перепало и госпропаганде. Расходы на нее подняли более чем на 3 миллиарда рублей. Причем три четверти этой суммы достанется первому каналу. Итог. Профицит составляет почти 2 триллиона рублей. Эту сумму Минфин принял решение пустить на покупку иностранной валюты. В современной России то, что создается трудом всего народа, так же, как и деньги, полученные с продажи ресурсов страны, уже не идут в общенародные фонды и не обеспечивают достойную жизнь каждого человека. Кучка жуликов, в руках которой находится бюджет страны, в очередной раз, грабя народ, спускает его на своих прихвостней и в иностранную валюту, тем самым стимулируя чужую экономику и готовя себе теплое местечко. Красноярский край оказался на первом месте по количеству невыездных должников. В ведомстве таких должников насчитали 130 тысяч в крае, а по стране 3,4 миллиона. Напомню, что население края 2,8 миллиона человек, а в стране 140. Итого около 5% по краю и 2% по стране находятся в долгах. Сумма, необходимая для погашения долга, начинается от 30 тысяч рублей. Пока буржуазные государства прощает долги в миллионы и миллиарды другим странам, население нашей страны продолжает превращаться в поголовных кредитных рабов. Минпромторг заявила намерение исключить пиво из списка алкогольной продукции. Мера предполагает вернуть пивной продукции самостоятельный статус, что позволит смягчить ограничения на розничную торговлю. Напомним, что сейчас пиво запрещено продавать с 23 до 8 часов. Не допускается его продажа несовершеннолетним в медицинских и учебных заведениях, в ларьках и на объектах военного назначения, а также в местах митингов и демонстраций. В капиталистической экономике все, что может увеличить прибыль, становится возможным. И даже если на другой чаше весов здоровья и жизнь людей, буржуй ни на минуту не усомнится в своих методах. Лесопожарный центр Красноярского края сообщает, что в крае действует более 110 лесных пожаров общей площадью более 350 тысяч гектаров. Это в полтора раза больше всей площади Москвы и в 10 раз больше площади самого Красноярска. В Тушении принимают участие более 200 человек, задействованы 14 единиц техники. Почему же горят леса? Ведь денег выделяется все больше, а лес горит только чаще. А все просто. Буржуи проще закрыть глаза на возможность пожаров, нежели проводить лесохозяйственные работы и уменьшать тем самым свою прибыль. Как сообщает Росстат в своем докладе о социально-экономическом развитии за 6 месяцев 2019 года, численность экономически активного населения России рухнула на миллион человек. При этом естественная убыль достигла 180 тысяч человек за 5 месяцев, на 22% превысив показатель прошлого года. Приток мигрантов, хотя и ускорился почти вдвое, с 70 до 115 тысяч человек, смог покрыть ее лишь на 64%. В среднем российская экономика теряет по 160 тысяч рабочих рук в месяц. Наконец декабря численность рабочей силы Ростат оценивает 76,3 миллиона человек. Планомерное уничтожение народа нашей страны идет полным ходом. Лишив людей уверенности в будущем, превратив такие достижения советской власти, как образование, медицина, безопасные условия труда в услуги доступные единицам, капиталисты без всякой войны проводят в жизнь геноцид, задуманный Гитлером. Ведь для обслуживания экономики бензоколонки столько людей не нужно.